Раз проверю. Так, вот, запись пошла. Запись идет, еще раз всех приветствую, рада всех видеть. И, наверное, вы уже слышали Наташин прогноз. В среду у нас был прогноз по Бадзе, сегодня у нас прогноз по Фэн-Шуй. Мы дополним, в общем-то, наши события, которые нас ждут с точки зрения анализа энергии, которые придут в наш дом, и мы сегодня вот этим с вами позанимаемся. И э, по традиции спрашиваю, кто у нас сегодня впервые в нашей школе, кто первый раз будет слушать наши прогнозы или участвовать в наших открытых мастер-классах, поставьте, пожалуйста, единичку. Ну и кто у нас уже регулярно слушает наши мастер-классы, поставьте, пожалуйста, двоечку в чат чтобы мы как-то с вами немножко пообщались, познакомились. То есть вот есть у нас новые люди, это очень приятно, что у нас есть новые слушатели, и у нас есть такая традиция в нашей школе, что мы новичков наших, кто впервые приходит в наши классы, приветствуем восклицательными знаками, и сегодня мы не будем нарушать эту традицию, я тоже присоединяюсь. Вот, спасибо вам за то, что вы, вы проявили интерес китайской метафизики к нашей школе, поэтому я надеюсь, что, ну, надеюсь, вернее, не поэтому, а просто надеюсь, что в нашей школе вам будет комфортно и интересно обучаться. И, как я уже сказала, что мы с вами будем сегодня заниматься прогнозом и изучением энергий, которые придут в наш дом, с 5 июня и вот такой такую вот картину я решила поместить который называется пылающий июль и все бы было здесь интересно да то есть все хорошо такой вот солнце такой цветовая гамма солнечная но есть некая такая здесь Тревога, почему? Потому что в правом верхнем углу есть такое здесь растение, написано вот как олеандр, вот я вот здесь обвожу, а это энергия, которая… это растение, которое ядовитое, да, соответственно, вот в эту вот красоту, в этот жар, в этот, вот, вот такой безмятежный сон, это, это растение приносит некую настороженность, некую тревогу и опасность. Вот. И месяц, в общем-то, наш тоже будет э, таким примерно, да, то есть нам всегда нужно держать ухо востро, вот, чтобы э, нас энергии какие-то не напугали, не отравили и чтобы наш э, июнь был безмятежным. Ну и я надеюсь, что э, вам, поскольку вы сегодня пришли, зная, что у нас прогноз по фэн-шуй, будет интересно, какие же у нас летящие звезды принесут э, события в наш дом, и мы с вами сегодня об этом поговорим, как корректировать негативные энергии летящих звезд, как усиливать позитивные энергии, какие у нас сектора будут благоприятные в этом доме, в нашем доме, которые эти сектора мы, конечно, хотим использовать, чаще там бывать и э, наслаждаться теми благополучными энергиями, которые принесут и сулят нам позитивные события в нашей жизни. Конечно, мы поговорим о путешествиях немного, да, то есть о направлениях, которые не нужно использовать в этом месяце для путешествий, несмотря на то, что они нам желанны, эти направления, и поговорим о том, в каких секторах лучше не делать ремонты в этом месяце, потому что это будут, эти ремонты будут... Ну, могут принести проблемы скажем так да? потому что ремонт это такая вот активность очень высокая и это такое взбудораживание если это будет взбудораживание негативных энергий то конечно можно ожидать каких-то неблагоприятных событий ну и опять же потому что лето да здесь вот картина петрова водки на купание красного коня тоже на мой взгляд как раз эта картина очень подходит вот этому нашему июню потому что здесь опять же мы видим на фоне синего цвета столкновение с красным конем, столкновение энергии и воды и огня, и мы видим, что, в общем-то, мальчик, который сидит на коне, да, он такой беззащитный здесь, и, в общем-то, конем не управляет. То есть, опять же, это говорит о том, что какая-то некая какое-то ожидание некое, да, событие, хотя купание безмятежность, то есть такая присутствует в, в на этой картине написано, но тем не менее есть некое напряжение и вот это ну, неуправляемость, <coughs> прошу прощения. <coughs> неуправляемость событиями, которые могут быть. Конь может избрыкнуть, конь может и понести. И, в общем-то, вот эта неуправляемость человеком, этих событий, она здесь прослеживается. И вы видите, что эта картина была написана автором в 2012 году, да, то есть скоро-скоро уже начнется Вторая Первая мировая война и принесет негативные события. Но ну, мы надеемся, что у нас наши знания китайской метафизики нам позволят обойти какие-то подводные камни и в общем-то пережить этот месяц потому что эти энергии будут всего месяц работать о которых мы сегодня будем говорить и нам это все наши знания китайской метафизики позволят это пережить этот месяц в общем-то спокойно и обойти острые углы и мы как раз сегодня с вами об этом поговорим как это сделать и для тех кто сегодня впервые меня зовут татьяна смирнова я занимаюсь китайской метафизикой уже около 20 лет, преподаватель школы Натальи Пугачевой. Моя как бы такая зона ответственности и мои компетенции распространяются на фэншуи, цэмэндунзя и вот, астрологию девяти дворцов. И, конечно же, 20 лет опыта, который я хочу передать нашим студентам, позволяют улучшить жизнь людей, и меня это очень вдохновляет, поэтому... Те, кто у нас впервые, как раз для вас это говорю, присоединяйтесь. У нас всегда очень много информации в нашей школе. И мы, наши преподаватели, я в том числе, щедро делимся этой информацией. Опять же, надеюсь, она будет вам полезна. На следующем слайде. Я стараюсь обучаться постоянно, да, то есть здесь начиналось еще давно-давно это все. Первый мой преподаватель был Владимир Захаров, потом я уже обучаюсь, обучалась у наших русскоязычных преподавателей много, и сейчас уже обучаюсь у зарубежных преподавателей китайской метафизики. Ну, конечно, обучение – это такой процесс бесконечный, поэтому всегда есть куда развиваться, и всегда каждый мастер, конечно, свой опыт привносит в в это искусство, ну и, в общем-то, конечно же, хочется передать все это студентам. Ну, немножко вот я так о себе рассказала, я надеюсь, что если у кого-то будут возникнуть вопросы по поводу моей биографии, вы напишите это в чат, но чтобы не вашим... Время не очень занимать своей персоной, я предлагаю сразу начать с контентной части и мы поговорим сразу о путешествиях, потому что лето у нас наступило. По китайскому календарю вы знаете, что лето наступило еще в мае, да, в месяц в змеи. Сейчас июнь это разгар лета, но в нашем западном календаре оно как раз только начинается, поэтому. Для средней полосы вот еще и погода-то не очень хорошая, мы еще из, из кофты, можно сказать, не вылезли, да, а уже идет лето во все, вот. и тем не менее желание путешествовать, желание куда-то поехать у нас сохраняется, уже сейчас границы открываются, поэтому, возможно, у вас возникнет такое желание куда-то поехать и возможности куда-то поехать, поэтому я хотела бы вам рассказать о тех направлениях, которые не стоит путешествовать. И э, если вам уже сейчас это интересная тема, поставьте по, тему путешествия имею в виду, да, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, кому не интересно, нолики можете поставить, то есть плюсики и нолики, посмотрим у, у готовность готовность к путешествиям. Ой, чего-то немного, да? Чего-то немного, то есть в основном как-то нет такого желания куда-то поехать но что хочу сказать что мы говорим сейчас если говорим о путешествиях это не обязательно какие-то поездки далеко в другие страны 10-часовые перелеты нет путешествия могут быть в ближайшую область какую-то да то есть в гости к друзьям может быть это не называется путешествием но на самом деле это путешествие если вы садитесь куда-то в электричку или куда-то в поезд или уж не дай бог в самолет да и даже путешествие на машине это все равно путешествие и конечно оно условно так вот для кого-то это далеко или для кого-то это близко да для кого-то может быть в соседнюю область ездить к родителям вы каждую субботу там воскресенье проводите или ездите на дачу в соседнюю область то это конечно не будет путешествием но если вот вы собираетесь например там раз в полгода поехать в Соседнюю область кому-то в гости то это тоже будет путешествием потому что вы туда не часто ездите то есть это такое не событие поэтому выбирайте для путешествий вот такие не выбирайте вернее, да, выбирайте другие направления но не рекомендуется ехать по оси, по оси юго-восток и северо-запад то есть и туда и обратно да? если вы поедете туда на юго-восток то вы захватите активизируете негативные энергии когда вы будете возвращаться с северо-запада, опять же, на юго-восток, то вы тоже, в общем-то, захватите, активизируете вот эти неблагоприятные энергии. И у нас в этом месяце конкретно, то есть юго-восток и северо-запад, это у нас запрет на путешествие на весь год 21, на текущий год, а на июнь, именно на месяц лошади, у нас запрет на путешествие, то есть не рекомендуется ездить в путешествие по направлениям, Юг, север, да, вот по этой оси, юг, север, опять же, по этой же причине. У нас на юге в этом месяце неблагоприятные энергии, и если вы поедете туда, то вы активизируете э, эти неблагоприятные энергии, и особенно далеко, если вы поедете, да, хотя вот южное направление сейчас очень привлекательное. Э, а если обратно будете возвращаться с севера, то вы тоже поедете на юг, тоже, в общем-то, вы захватите неблагоприятные энергии. Что делать, если поезда на юг в июне? Как защититься? Ну, здесь либо ломать нужно поездку, либо ее отменить, особенно если у вас есть либо лошадь, либо крыса в карте Бадзи, то, конечно, не рекомендуется. То, знаете, как это... Если бы были универсальные средства защиты для всего, тогда ну, мы бы, наверное, не изучали эти вопросы, не давали бы такие рекомендации. прям давали бы рекомендацию, что вот просто вот езжайте, не переживайте, да? Но на самом деле это так, к сожалению, не работает по нашему желанию, потому что вот нам надо поехать, как бы китайская метафизика должна под нас подстроиться. Поэтому так нет. Это сложный процесс, на самом деле, можно избежать вот этих неприятностей, конечно, нужно выбирать тогда, если особенно вы едете на юг, конечно, выбирать для выхода из дома благоприятную дату, да, но если дата уже попадает вот в этот месяц, значит, надо время выбирать выхода из дома на работу на юг домой на север. Ну, вот тоже активизация. Наработать -то проще. Вы можете там какой-то другой дорогой пойти, да, чтобы не попадать с юга именно, то есть с севера на юг, чтобы не было это направление, а выбирать. То есть нужно ломать маршрут. Вот это самый лучший способ, конечно, ломать маршрут. Поэтому можно выйти из дома пораньше. Это будет немножко небольшой такой крюк сделать, на работу попасть. А когда вот уже у вас поезд на юг, да, или самолет на юг, это делать сложно. Но э, тогда, э, опять же, мы понимаем, чем мы рискуем, тогда мы лучше подстраховываемся. Для поездки выбираем благоприятную дату. Если это уже поезд, как бы билет на поезд куплен, значит, хотя бы время выбирайте благоприятные выходы из дома. Хотя бы так. Нужно то есть, уже минимизировать риски какие-то. И подстраховаться всеми всеми способами вот ну у нас в общем то вот такая вот история сейчас в июне и э, надеюсь это понятно да то есть про, про э, путешествия всем все понятно и мы продолжаем если понятно плюсики тоже поставьте пожалуйста угу. хорошо Неблагоприятные сектора для ремонта и переезда в, мета, в месяц лошади. То есть, как вы видите, здесь достаточно большой такой список, да, где не нужно делать ремонт. И э, в этих секторах имеется в виду, не нужно делать ремонт в июне, то есть лучше отложить, если вы планируете ремонт, то лучше отложить э, на какое-то другое время этот ремонт. И э, не рекомендуется начинать ремонт или переезжать в дома с тылом на вот эти сектора. Если мы графически представим, то здесь вот более, наверное, наглядно, да, то есть у нас немного только остается вот западного сектора, практически один западный сектор у нас остается для того, чтобы мы могли что-то там сделать, да, то есть вот отремонтировать западный сектор. Но надо понимать, что если мы говорим о ремонте, то мы имеем в виду, что это нарушение целостности стен. То есть, например, если вы будете менять окна, принтуса, отрывать и заново приколачивать. Какие-то может быть потолки там навесные, да? Тогда это будет считаться ремонтом. Но если вы просто переклеиваете обои или красите, подкрашиваете что-то, то это не будет считаться ремонтом. При этом даже если вы в этих секторах, вот в красной зоне, будете вешать на полку, например, на стену, то есть заколачивать в стену гвозди, то это тоже будет считаться ремонтом. И поэтому вот это делать не рекомендуем. То есть можно это делать только вот в зоне белого сектора ну надо, ну то есть понятно, да, что если вы просто что-то красите или обои переклеиваете, то это не ремонт. Но если вы полку вбиваете гвозди в стену, чтобы повесить полку, полку хотите повесить, повесить, да, то есть даже это не считается как бы в нашем понимании ремонт, но это нарушение целостности стен, поэтому это будет приносить проблемы, это точно поэтому посмотрите внимательно, ну, у вас сохранится запись, да, если вы забудете, но, в общем-то, посмотрите внимательно, визуально, кто визуал, у них это легко получается. В какой зоне можно делать ремонт? Это белая зона, в красной не рекомендуется. И как я уже повторяюсь, что переезжать в дома тылом вот на эти направления, которые находятся в красной зоне, тоже в месяц лошади не рекомендуется. Если вы купили квартиру и ваша, ваш дом например новую квартиру вы планируете переезжать и ваш дом находится тылом вот на эту красную зону лучше это сделать вот в ближайший прямо день то есть завтра да, э, <клышленный> а у нас пятое число уже завтра все не успеваете значит тогда уже в следующий месяц месяц козы вот поэтому обращайте тоже на это внимание потому что Переезд это такая сильная активизация, да? то есть переезд это такая же активизация, то есть это очень сильный такой вот, сильная смена энергии, сильная смена э, как бы ваших возможностей и смена фэн-шуй, поэтому, конечно же, переезд на, играет роль, на нашу жизнь он влияет, и мы, конечно, должны подстраховаться, чтобы у нас эти энергии въезда в дом были благоприятные. Тамара спрашивает: если мы ломаем маршрут, ночевка обязательно. Можно остановиться, если вы уже такой прокачанный человек, да, как вот в китайской метафизике давно, вы уже этими энергиями управляете, умеете это делать. Вы можете остановиться в ресторане, посидеть очень долго, то есть так прям основательно, там, поесть, не торопясь. Вот тогда это тоже будет считаться, что вы ну, как бы заземлились, да, там все у вас сломался маршрут если же вы еще не обладаете вот таким как бы, пониманием что вот все сломано или вы можете просто остановиться например на целый день в этом городе или где в каком-то там ну, каком-то населенном пункте если вы на машине едете тогда вы там погуляли прям вот спокойно посмотрели достопримечательности опять же поели да а потом уже дальше поехали то есть вот, вот таким образом можно сломать маршрут то есть вам нужно просто основательно там заземлиться, то есть чтобы вы понимали, что вы в этом городе, вы приехали туда, все, все дела сделали там, да, какие-то, вот, и уже тогда потом дальше поехали, тогда вы сломали маршрут. То есть у вас должно быть это ощущение. Вот, если вы там просто приехали, зашли в магазин, купили пару пирожков и поехали дальше, то, ну, то есть вышли из машины, да, то это, конечно, не будет считаться, что вы заземлились, то есть вот таким образом. Я надеюсь, что ответила. Если дом буквы П стоит, как считать тыл? <coughs> На самом деле, если дом буквы П стоит, можно считать прямо тыл всего дома. Но если это многоподъездный дом, тогда у каждой части будет свой тыл. То есть у каждой стороны буквы будет свой тыл. Вот, Альбина. Все ли здесь понятно по этой теме? Если понятно, тоже плюсики, пожалуйста, поставьте. Отлично. И мы сегодня, как я уже говорила, да, то есть в наш дом приходит энергии, не только они влияют на человека, но, в общем и дом влияет на человека, и дом тоже обладает определенной энергетикой. И э, та энергия, которая приходит в наш дом, анализ, ее называется летящие звезды, да, то есть метод летящих звезд. И на левой стороне мы видим карту летящих звезд на 21 год, на весь год. Вот эта карта летящих звезд, она будет работать весь год. Сейчас я покажу. Вот она будет работать весь год, до конца года. А карта летящих звезд на месяц лошади, видите, она отличается от годовой карты, да, потому что она месячная. То есть летящие звезды, которые работают всего лишь месяц, они приходят как бы в гости к годовой карте и создают такие э, взаимодействия с годовой картой. То есть летящие звезды месяца взаимодействуют с летящими звездами года. И на основании вот этих комбинаций, они создают такие комбинации, на основании вот этих комбинаций в каждом секторе мы делаем прогноз на месяц. Какие события у нас будут. И, конечно же, здесь нужно понимать, что... Каждая звезда имеет определенную энергию, определенные характеристики, и, соответственно, она принесет нам определенные события. И в следующем месяце, в месяц лошади, у нас есть три хороших сектора и, три, и два неблагоприятных сектора. То есть три хороших сектора отмечены здесь зеленым цветом, два неблагоприятных отмечены красным цветом. Сейчас мы поговорим э, обо всех и, конечно же, поговорим о тех, которые ну, считаются так 50-50, нейтральной, скажем так, энергией. Да? Это сектора, которые отмечены белым цветом. И здесь внутри секторов написаны направления. То есть в китайской метафизике принято, что <coughs> южное направление всегда вверху, северное направление внизу, соответственно, будет слева – запад, справа – восток, наоборот, да? право-лево да у нас получается справа запад слева восток ну и это кардинальное направление и угловые направления тоже здесь все расписаны да? то есть юго западное северо западное северо восточное юго восточное конечно, кто уже давно занимается китайской метафизикой, они это знают, но, может быть, кто-то первый раз, и кто-то вот, делает первые шаги. Соответственно, вот это я рассказала. И э, у каждой звезды, как я уже говорила, есть свои характеристики. И у нас э, каждая звезда относится к какой-то из пяти стихий. Потому что все в мире можно описать, с точки зрения философии китайской, можно описать э, пятью стихиями. Это вода, земля, дерево, металл, огонь и каждая звезда относится вот какой-то стихии конечно же у этой стихии есть свойства которые также передаются звезде и мы можем с вами посмотреть на звезду с точки зрения опять же событий которые она может принести потому что она обладает опять же этими свойствами да? то есть какими-то определенными свойствами стихии и связана она будет с определенными событиями и вот звезда 1, эта звезда относится к стихии воды, очень интеллектуальная звезда, отвечает за коммуникации, за информацию, отвечает за болезни мочеполовой системы. Звезда считается хорошей и, конечно, она приносит позитивные события, если она в какой-то комбинации хорошей, то она будет приносить позитивные события. И если она, ну как любая звезда, да, то есть если она в хорошей комбинации, то приносит хорошие события. если она в не негативной комбинации какой-то там, что-то там ей не нравится, тогда она будет злиться и будет приносить неблагоприятное событие звезда 2 звезда относится к стихии земли и приносит в основном болезни сейчас поэтому конечно эта звезда нами не любимая и конечно мы энергии этим будем корректировать потому что нам нужно от них от болезней защищаться тройка и четверка это две деревянные звезды несмотря на то что они по стихии одинаковые они тем не менее имеют разные свойства и разные качества тройка это деревянная звезда которая очень активная очень агрессивная то есть она приносит споры скандалы конкуренцию такую скорость достижение результата а четверка она более творческая звезда более спокойная еще и приносит романтические какие-то события в нашу жизнь пятерка это звезда император и поскольку Император может миловать, а может и казнить сразу, да, то есть, эта звезда больше приносит нам на самом деле несчастье. То есть для того, чтобы ее использовать, нужно, общем-то, обладать качествами очень сильного человека. И не все мы такие, да, мы с вами люди мирные, не все такие, очень такие, как Дон Корлеоне. Вот. Но поэтому для нас она не работает. Мы, конечно, будем тоже от нее защищаться. Обо всем, как защищаться, я все это расскажу, когда буду рассказывать о каждом секторе отдельно. Две звезды металлические, это шестерка и семерка. Но опять же, несмотря на то, что они относятся к одной и той же стихии, тем не менее у них разные свойства. И шестерка звезда, это звезда очень хорошая, которая отвечает за дисциплину, авторитет, карьеру и, конечно, она позитивная. А семерка приносит ограбление пожары, конфликты. То есть, конечно, она суды даже, да. То есть и, конечно же, мы ничего этого не хотим. То есть она не позитивная сейчас эта звезда. Поэтому тоже от нее будем защищаться. Звезда 8 тоже земляная. Вы видите, что у нас три земляных звезды. Это двойка, пятерка и вот восьмерка. И восьмерка – это хорошая звезда, всегда позитивная. Почему? Потому что она приносит процветание, она приносит стабильность, она приносит дополнительный доход. Конечно, это звезда желанная. И эта звезда у нас в этом периоде времени, в котором мы живем, она процветающей звездой является, поэтому тоже она приносит позитивные события в нашу жизнь. И девятка, эта звезда относится к стихии огня, к стихии огня. прошу прощения, приносит известность, приносит достижения, успех, развитие, то есть такая звезда популярности. Что, в общем-то, сейчас для людей, которые работают очень много в интернете, потому что сейчас очень много людей работает в интернете, для них эта звезда, конечно, хороша. И Наталья задает вопрос, есть ли иерархия среди годовых и месячных звезд сильнее, авторитетнее Мы всегда смотрим, конечно, на годовую карту звезд, потому что она работает дольше, да, и она работает, на длительный период времени. То есть, если у вас комбинация с годовой звездой даже с натальными картами в натальной карте, до да, дома или годовая звезда работает целый год в каком-то секторе, то конечно месячные звезды они более краткосрочные, они дают нюансы определенные в комбинации с годовой звездой, но годовая звезда, она еще раз говорю, она конечно и более сильная, да, потому что но более скорая это месячная звезда, она пришла быстренько там чего-то наделала убежала, да? то есть вот так это работает, поэтому конечно мы ну, и делаем делаем месячные прогнозы почему потому что они тоже важны скажем вот так да то есть годовая на длительном сроке она дол дольше раскачивается но она будет дольше и работать да и события которые например она будет приносить они будут стабильнее вот а месячные они быстрее меняются но они быстрее меняют приходит она быстрее она более резкая звезда месячная и так когда мы с вами говорим о нашем доме у нас мы видим вот эту карту летящих звезд да, то есть видите, у нас 8 секторов фактически. Но ну, центр мы не считаем, потому что сюда, это центр, да, то есть это точка. У нас есть 8 секторов, которые мы оцениваем. Но надо понимать, что в нашем доме мы не все будем 8 смотреть секторов, потому что у нас есть важные точки в доме, да, такие рэперные точки, которые на самом деле приносят события. Вот комбинации в этих местах приносят события. А остальные, например, места, где мы не бываем часто, например, в кладовке, в туалете, да, то есть там комната какая-то, например, прачечная, да, то есть нам эти места вообще не нужны, то есть и даже если у вас какой-то сектор попадает с негативной комбинацией туда, и там негативные события, мы сейчас посмотрим, будут в этом секторе, не нужно на это внимание обращать и не нужно по этому поводу переживать. Нам важны в доме всегда комбинации и звезды летящие, мы проверяем всегда, что там приходит к нам на входную дверь, потому что в дом либо в квартиру, да, если мы живем в многоквартирном доме, тогда нам, конечно, более важна летящая звезда, которая прилетает на нашу входную дверь в квартиру, не в подъезд дома, а в квартиру. Почему? Потому что это вот наше маленькое место, где мы, собственно, и живем. Без подъезда-то мы зашли и, в общем-то, попали вот в это пространство нашего дома, где мы проводим больше времени, то есть мы там живем. И входная дверь почему важна? Потому что мы очень часто ее активизируем, вот эту энергию. Мы приходим, уходим. Там, Если мы живем в квартире, например, не одни, да, то есть у нас целая семья, то каждый там один раз вышел, один раз зашел, уже получается большое количество открываний двери, и, конечно, тогда эти энергии активизируются. Поэтому нам важна входная дверь. Вот это вот то, что я буду рассказывать про каждый сектор, это надо понимать, что вот если входная дверь попадает в этот сектор, тогда мы эту комбинацию смотрим. Да? То есть смотрим и оцениваем, хороша ли она или не очень хороша. Нам важна спальня. И нам очень важно, где же в этой спальне стоит кровать. То есть мы оцениваем и сам сектор спальни, и место, где наша стоит кровать. Потому что мы на кровати спим, 8 часов да то есть это очень много это треть нашего времени суточного это то есть треть жизни мы спим и нам конечно очень важно какую энергию мы с вами усваиваем какая энергия приходит на кровать какую мы энергию потребляем потому что мы ну, долгое время находимся под влиянием этой энергии если мы работаем дома то нам важен опять же Рабочий стол, где, в каком секторе стоит, в какой комбинации звезд стоит наш рабочий стол, потому что это влияет на наш заработок, это влияет на наше и здоровье, и самочувствие в том числе, и мы тогда это оцениваем. Если мы не работаем дома, тогда нужно оценить, где у вас рабочий стол в офисе, и тогда вы в офисе будете смотреть да, вот эти комбинации звезд, то есть они дома. То есть это вот в зависимости от того, какая у вас ситуация. Ну сейчас просто опять же много людей, которые работают дома, home office, кого-то перевели на удаленку поэтому вот рабочий стол тогда надо оценивать тоже и конечно кухня кухня и место плиты то есть тоже очень важная часть нашей жизни почему потому что мы едим да, то есть еда, приготовленная на кухне, вот как она, с какой энергией она приготовлена, такую мы и потребляем. И такая же, опять же, вот это, вот то, что мы то, что мы едим, да, то есть на наше здоровье будет влиять энергии, которые мы потребляем на кухне. И особенно, если еще у нас ну, такая бывает тема, да, когда соседушки приходят или друзья приходят и тусуемся все на кухне, потому что это все рядом, там плита и холодильник, и это если часто случается, то есть вы много времени проводите на кухне, иногда люди любят просто там и телевизор посмотреть, еще как-то посидеть. Вот, тогда вы тоже нужно оценивать, какие энергии у нас на кухне, и на плите, в том числе. Если в квартире нету совсем плиты любовь, значит, не переживайте, что нету совсем плиты, значит, просто смотрите место кухни. Если вы там много времени проводите, то это важно. Вот. Но если у вас плиты нет, то где-то у вас стоит, наверное, мультиварка там или мульти что у нас еще бывает мультипечка, да, то есть где-то же еда готовится, то есть, наверное, да, и может быть вы, конечно, закупаете еду так, с других мест, у вас есть доставка, да, то есть, но ну, это тогда другая история, так вот нет плиты, нет проблем, да, но тогда это другая история, но если у вас все равно говорю, вы не пользуетесь плитой, а пользуетесь какими-то печками, там еще чем-то, тогда вот место, где вот это все приготавливается еда, будет э, тоже важно вот, ну все остальные места, вот кроме тех, которые здесь написаны, нам не важны. Если даже попадают туда куда-то ужасные вот эти вот ну, звезды, да, то есть и в ужасные какие-то комбинации, то есть в вашем случае это тогда не работает. Можете не обращать на это внимание. Вот Вот дома не готовлю у любовь. Ну вот. Итак, двигаемся дальше. Давайте по секторам посмотрим. Ну, здесь вот собраны просто качество звезд. Э, написано, какая она хорошая или нехорошая, как она себя проявляет с хорошей стороны и с нехорошей стороны. Просто качество звезд. Но нам сейчас, конечно, больше важны э, вот такие э, комбинации. Да? И начнем. А как же газовую плиту переставлять? Ну, вот, э, Нина, здесь мы тогда, чтобы переставить газовую плиту, мы оцениваем натальные звезды это первый момент во второй момент если там какие-то негативные комбинации вот в этом месяце конкретно ее можно просто закрыть и пользуемся просто какими-то переносными вот так типа печка свечи да, или там мультиварка в общем, готовим еду в другом месте вот такими способами пользуемся вот. То есть у нас сейчас масса всяких приспособлений, которые стоят не очень дорого, которые можно приобрести, приобрести вот на такие случаи, когда мы можем просто ну, переставлять вот эти вещи. Да? Особенно, когда на год, например, на плиту прилетела какая-то негативная комбинация, тогда мы пользуемся вот такими переносными средствами приготовления еды. Ответила на ваш вопрос? Если ответила, плюсики поставьте, пожалуйста. Если это, Этот момент, если понятен. Ну, потому что действительно плита и кухня – это важные части. Вот. Итак, начинаем смотреть э, те энергии, которые прилетели в наш дом. Опять же, если мы говорим о северо-западном секторе, мы понимаем, что мы проговорим о том, что если у нас в северо-западном секторе стоит что? Дверь входная, спальня, кровать, либо рабочий стол, либо кухня. Мы еще не начинали говорить, где неблагоприятно стоять в плите, Нина, не говорили еще об этом. Если у вас вот сейчас все, что я перечислила, перечислила на предыдущем слайде, вот вот это вот стоит в северо-западном секторе, значит, что у нас здесь? У нас здесь годовая семерка и месячная двойка прилетела. Двойка это звезда болезней на самом деле и она сейчас вот в комбинации с месячной семеркой она нам дает не очень хорошие энергии для отношений то есть этот сектор который не очень благоприятен для отношений что здесь нужно посмотреть нужно комбинация будет как бы с рисками получить пожар какие-то возгорания поэтому проверьте здесь проводку особенно если у вас какие-то там активные вот прям вот на кухне обычно у нас много всяких вот этих вот а, приспособлений кроме холодильника там еще и свечей включены, или еще что-то такое гриле всякие разные и тостеры и все, все что угодно поэтому проверьте проводку а, опасайтесь риска металли ранения металлическими предметами потому что здесь тоже такой риск существует а, проблемы в отношениях могут быть между женщинами разного возраста могут быть ссоры и Могут быть болезни, простудные заболевания, поэтому, конечно, сейчас июнь, может быть, начнется купальный сезон, да, то есть нагреется вода и начнется купальный сезон, и мы, соответственно, тогда можем простудиться просто, да? вот, температура, может быть, воды будет более, более низкая, но как-то захочется искупаться, поэтому здесь следите за такими заболеваниями, как вот простуда. 7.2, да, это хэту, это, это сглаживает ситуацию, на самом деле это сглаживает ситуацию, но, тем не менее, у нас э, хэту огня, получается, поэтому двойка будет поддержана. И. В этом секторе, конечно, поскольку двойка прилетела, нежелательно спать беременным женщинам. То есть если у вас спальня находится в секторе северо-запада, тогда лучше, если вы беременны, тогда лучше из этой комнаты уйти. Ну, про проводку я уже сказала, да, исправить, посмотреть проводку, исправность электроприборов. И для того, чтобы отработать вот эту двойку, нужно посетить врача. То есть мы отрабатываем двойку специально, заранее, там, уважительно к ней относимся к этой энергии и конечно чтобы она вас не догнала лучше посетить врача и здесь ну, разные там уколы красоты можно сделать да, то есть можно витаминчики какие-то попить, там бады какие-то попить проколоть, потому что видите ранение острыми предметами здесь тоже риск есть и поэтому лучше сразу как бы самим это сделать витамины поколоть там может быть как-то профилактически сходить в терапевту и что-то тоже себе чтобы вам выписали и вы как-то укольчики какие-то поделали, ну и, конечно же следите за тем что вы говорите да ну или полечите зубы вот сейчас как раз если у вас спальня или у вас рабочий кабинет или кухня или э, входная дверь особенно находится в секторе северо-запада тогда лучше полечить зубы потому что это всегда полезно за этим нужно следить и э, до да, зубы лечить можно да и вот здесь как раз я и картину вот такую вот вам предложила вашему вниманию называется святая Полония. это э, как бы бог стоматологов, да, то есть была на самом деле такая девушка, которая как раз была заинтересована в изучала этот вопрос и это еще в средние века как вы видите да то есть ее уже канонизировали фактически в 1670 году даже ее художник написал вот. и ее объявили ведьмой да потому что она вот врачевала как раз людей и ее вот канонизировали при крику святых там причислили и сейчас 8 февраля этот день стоматолога как раз вот аполлония вот святая полония она Покровительница дантистов, да, то есть зубных врачей они а беременным не опасно, если спальня на северо-западе. Ну, риск такой есть, как я уже сказала, и вам нужно тогда двойку отработать, либо зарядки начинать делать, да, то есть что-то связанное со здоровьем поделать, ну, хотя бы БАДы купите, или там витаминчики, витамин С, а если уж там БАДами не, не пользуетесь, тогда вот витамин С хотя бы каждый день какой-то принимаете, то есть вы занимаетесь здоровьем, то есть вот таким образом. Поэтому такой вот опасности нет, если вы, опять же, проверите проводку, ну, в общем-то, как бы месяц нужно пережить, то есть здесь есть риски, на самом деле, вот я Сейчас об этом не говорю, но какие-то риски есть. Там для кого-то это может работать очень сильно, например, для людей, у кого ГУА-6 может работать, для людей, у кого, кто родился, например, в год собаки либо свиньи, на вас эти энергии будут работать сильнее. Поэтому, если у вас такая ситуация с картой бадзы, тогда, конечно, вам нужно обратить внимание вот на те рекомендации, которые я сейчас сказала. И для того, чтобы двойка вас не догнала, опять же, мы средства коррекции используем. Какие? Мы сможем поставить туда, в эту комнату, емкость с соленой водой и тыква вулу. вулу. Тыква вулу. Тыква у нас – это вот такая форма тыквы, как груша, вот такая Ой, что у меня некрасиво получилось, но, в общем, вот такая форма. Вот такая форма груши, тыква называется, на других слайдах там она есть, я покажу. То есть обязательно нужно поставить, если вы переживаете, опять же, у кого хронические заболевания, да, тогда тоже, если, ну, чтобы не провоцировать эти вот хронические заболевания да то есть какую-то острую форму не перевести тогда конечно лучше не спать в этой комнате вот но если у вас все спокойно все нормально тогда ты вам вам, в общем то будет помощь и вы вполне спокойно можете пережить этот месяц и даже все продолжая спать на северо-западе вот если по этому сектору у вас вопросы если есть задавайте пожалуйста Если нет, двигаемся дальше. Переходим к следующему сектору, да? То есть вопросов нет, и переходим к следующему сектору. Это северный сектор. Там у нас годовая двойка. Если у вас на северо-западе туалет, вообще не переживайте за него, да? Северо-запад. Северный сектор. У нас годовая там двойка, звезда болезни о которой мы только что говорили, и месячная шестерка прилетела. Вот эта комбинация, она на самом деле как бы дает там такие старения, старые энергии. И двойка это мать, шестерка это отец, то есть это люди, которые старшего возраста. То есть вот эти вот люди старшего возраста, энергии такие, да, у людей, которые старых людей. Вот и некое замедление, заземление дает процессов, замедление процессов, и дает некую ленность, и дает некую такой вот задержку с выполнениями своих обещаний и задач. Поэтому... И точно так же есть проблемы в отношениях. То есть, опять же, потому что пришла двойка вот это вот, и как бы там есть двойка вот это, да, то есть есть проблемы в отношениях. Может голова болеть, могут быть проблемы с желудком, может быть давление начальства, могут быть в семье ссоры по мелочам. Ну и вот лень здесь уже написано, да, которую я сказала. Поэтому вот те люди, как, у кого либо кухня, либо спальня, либо входная дверь, либо на северо-западе, либо на севере, Обратите внимание, что ссоры действительно могут быть по мелочам, поэтому контролируйте то, что вы говорите, чтобы вас не втянули ни в какие вот эти ссоры, которые могут быть доведены вообще до судов, если у вас вот северо-запад, да, вот то, что я сказала, то это вообще может быть дойти до судов. Поэтому, чтобы этого не происходило, просто рот на замок не втягивайтесь ни в какие проблемные какие-то вопросы, обсуждение каких-то вот, там яростное обсуждение каких-то каких тем, да, таких больных тем. И, соответственно, вот просто уходите от этих разговоров, потому что энергия пройдут, все успокоится, а сейчас не нужно нервничать по этому поводу. Да? И... В северной комнате мы не рекомендуем, не рекомендуем спать весь год потому что особенно еще раз говорю люди которые с какими-то хроническими заболеваниями с риском каких-то заболеваний в том числе проблемные какие-то органы почему потому что там двойка будет жить целый год вот что будет жить целый год короче говоря поэтому поэтому все делаем по плану чтобы не срывать сроки, потому что вам не захочется доводить дела до конца, да, то есть работу делать не хочется, поэтому вам нужно какую-то вот, ну, несколько принести такой вот живость в эту тему, если у вас, опять же, там либо входная дверь на севере, либо спальня на севере, либо кухня на севере, вот, поэтому старайтесь контролировать сроки сдачи проектов и себя мотивировать да? как-то надо себя вот взять в руки то есть нужна дисциплина шестерка позволяет это сделать нужна самодисциплина контролируйте себя ставьте пишите планы каждый день на следующий день ну и опять же в качестве корректора поставьте тыкву углу который у вас должна стоять там целый год до начала следующего года и соответственно вы тогда сможете в общем то использовать этот сектор что-то металлическое можно, можно, можно металлическое. Но ну, шестерка она уже сама металлическая, да? Тогда вы ее поддержите, двойку вы ослабите, ну, можно, можно металлическая. Если нужен суд для решения вопроса, можно раскручивать ситуацию, используя именно северный сектор. Наверное, лучше нет. Вот негативные ситуации, лучше не как бы негативные сектора лучше не использовать. Да? Опять же, это приведет к тому, что вы будете ссориться на суде, ну и как бы результата не получите нужного. Все равно старайтесь использовать хорошие энергии. Вот, то есть у нас есть три сектора хороших в этом месяце, и лучше быть больше там, в этих хороших секторах, которые принесут вам нужный результат, позитивный результат. Что металлическое? Просто любые металлические предметы. Можете кольца вон с себя снять, да, или цепочки какие-то, и просто положить. Просто металлические предметы. Музыку ветра на дверь повесить? Можно. Можно музыку ветра на дверь повесить Мета с металлическими трубочками, да, потому что музыка ветра, она бывает разная. Вот металлическую, это нужно с металлическими трубочками. И хорошо, если там будет 6, например, металлических трубочек. Угу. Кровать отодвинуть можно от северного сектора, кровать отодвинуть. То есть если вы переживаете за отношения, тогда в северной спальне передвиньте куда-то в другой угол свою кровать. То есть чтобы из северного сектора в северной спальне вашу кровать от, ну, убрать да, из, из этого сектора именно. Угу. Ну, мы сейчас дойдем до хороших, Вера, до хороших секторов дойдем северо-восток вот наилучший сектор на самом деле в месяц лошади это северо-восток и почему потому что здесь у нас годовая девятка к ней пришла годовая четверка эта комбинация нам приносит популярность какие-то творческие идеи новые перспективы новые возможности в том числе и романтические возможности новые отношения успех в бизнесе то есть прекрасный сектор прекрасный сектор но здесь вот написано, что потери денег из-за расходов на увлечение то есть здесь вас может как бы так понести, да, потому что какие-то творческие идеи придут в голову и вы захотите потратить деньги очень много сразу на вот это ваше хобби, может быть или на какие-то вот эти идеи творческие, то здесь нужно просто соблюдать какой то какую-то меру, то есть вы себе выделите бюджет на вот эту вот статью расходов. Та, которая для вас реальная, да, то есть чтобы ее не превышать. И следите вот за, эти, за этой статьей, иначе вас просто туда унесет, и тогда можно больше потерять, как бы, да, у нас все останется как-то нереализовано, или, например, будет реализовано, будет удовольствие приносить, но смета будет превышена, то есть вот это вот не надо перекосы такие допускать. За этим следите. А для развития бизнеса этот сектор просто прекрасный, да, какие-то карьерные возможности тоже самые вот оно больше вот именно творчество бизнес вот в этой теме можно продвигаться и то есть все какие-то планы которые вы будете строить ну, то есть не то, что строить какие-то эфемерные планы, а прямо вот, например, планировать да, какие-то действия, может быть, запуски какие-то. Делайте все из вот этого северо-восточного сектора. Будет очень хорошо. То есть будут приходить реальные идеи, будут приходить хорошие идеи, и, соответственно, развитие бизнеса будет в нужном направлении и в хорошем качестве. И вообще используйте энергию этого сектора, даже если у вас нет бизнеса, даже если у вас просто, вы ничем и таким не занимаетесь, но просто используйте энергию этого сектора, потому что это очень многоприятный сектор для поиска работы подойдет подойдет да подойдет можно поставить кошечку на весь месяц здесь да можно поставить кошечку вот то есть использовать вообще самый лучший активизатор это человек то есть если вы будете даже просто каждый день там книжку читать это уже будет хорошо вот поэтому Проводите больше времени в этом секторе. Можно в этом секторе спать. Если у вас там нет спального места, значит, у вас там, например, гостиная. Садитесь, просто кресло поставьте и говорю, наслаждайтесь хорошими, хорошими передачами по телевизору, да, или просто книжку читайте, или, ну, чем-то занимайтесь, да, или просто раздумьем каким-то, вот. ну, конечно, это будет приносить больше пользы, если вы будете планированием заниматься, да, каким-то, ну, то есть свяжете это с вашим видом деятельности, вот, но, тем не менее, просто даже если там посидеть, то это будет тоже хорошо, вот, спальня у вас там, вы проводите там много времени, это замечательно, если плита, то это тоже хорошо, да. Ну, и что мы здесь делаем в этом секторе? Расположите здесь кровать, либо, либо учебный стол, да, потому что энергии очень хорошие Заявите о себе в социальных сетях или СМИ, то есть не нужно бояться, как раз вот если вы переживаете там что-то, вот как, как там себя записать и как выложить на YouTube эту запись, то вот э, есть шанс как раз в этом месяце будет положительный отклик, поэтому рис, не, рис, как бы не, не задерживайтесь с этим решением, да, записывайтесь, выкладывайтесь, то есть продвигайтесь. Больше бывайте на людях, потому что опять же четверку у нас приносит романтические, романтические такие вот флер какой-то да, в нашу жизнь. Поэтому больше бывайте, бывайте на людях, контролируйте расходы на увлечение это я уже сказала. Ну и больше времени проводите в этом секторе, я тоже сказала. И вот как раз больше бывайте на людях, да, то есть вот эта вот э, картина как раз об этом, что бал в парижской опере. Здесь просто страсть, и даже девушка в маске, вот здесь вот видно, да, как бы она стоит такой в черной маске, тем не менее мужчина с нее не сводит глаз, то есть для него все остальное померкло, он видит только эту женщину, поэтому... Если нужен вам нужны новые отношения какие-то, да, тогда вот больше бывайте на людях. И из этого сектора вы можете размещать объявления на сайте знакомства или общаться с людьми там, в соцсетях, вот, сидя в этом секторе. И, конечно, больше шансов на то, что вы встретите и получите вот эти романтические отношения, встретите своего партнера, может быть, там, более серьезно или менее серьезно, неважно. Да, то есть шансов больше, поэтому используйте этот сектор. Очень-очень благоприятный сектор. Следующий сектор, сектор Востока, Восточный. Очень позитивный сектор, то же самое, да, очень позитивный сектор. Здесь месячная восьмерка, месячная звезда 8, я говорила, что она приносит дополнительный доход, приносит стабильность, это очень хорошая звезда, и, конечно, она приносит деньги за счет работы, за счет увеличения работы, поэтому если вы... Здесь спите или у вас находится в этом секторе входная дверь в дом, тогда вас ждет увеличение количества работы, но также за счет этого и увеличения дохода да? и эта комбинация очень хороша для обучения то есть если у вас еще студенты поступают куда-то например дети ваши студенты куда-то поступают или еще экзамены сдают например в школьнике да? или вы сами обучаетесь то есть даже без экзаменов но какие-то курсы проходите тогда вот этот сектор восточный очень хорош для усвоения информации и для обучения он этому это позволяет да? И э, здесь могут быть проблемы у детей. Э, написано, что проблемы у детей они просто могут быть м, травмы какие-то. да То есть, если это дети маленькие, то могут быть травмы. Если это дети старшего возраста, то могут обойтись без этого, без травм. Поэтому, в общем-то, э, с этой точки зрения, сектор хороший, да? то есть, ну, за исключением вот этих вот возможных травм у детей у маленьких. Э, а если туалет на востоке, если туалет на востоке, значит, вы не можете использовать этот сектор. Да? Не можете использовать этот сектор. Тогда вы можете найти восточный сектор в вашей гостиной. Вот. И использовать его. Сама на права сдать не могу. Вера. Ну вот, как раз тогда используйте либо северо-восточный сектор, либо вот этот сектор, если вы учите, да, то есть экзамен сдаете по теории, например, так вообще вот это хорошо, используйте этот сектор восточный, потому что вы, ну, легче вам будет обучаться. У дочери там стол стоит, учится в университете, Надежда пишет, вот это хорошо, тогда сектор ей подходит прям отлично. И что же мы здесь в этом секторе? То есть хорошо заниматься творчеством, да, в этом секторе, опять же. Благоприятно для творчества, благоприятно для, учи, для обучения, даже, опять же, если даже вы сами учитесь, да. То есть, но надо понимать, что если вы будете работать много в этом секторе, тогда или просто в этот сектор, вы спите в этом секторе, а у вас на работе увеличивается работа, потому что люди уходят в отпуск, все на все на вас перекладывают, да, такое тоже может быть. Надо не забывать о отдыхе. И, конечно же, Отдыхать, да, то есть здесь можно проводить активизации, но короткие активизации проводить, чтобы не, не, как бы негативные вот эти травмы не активизировать. Ну и в качестве корректора используйте предметы красного цвета, треугольной формы, то есть чтобы избежать вот этих вот негативных побочки вот этой негативной. В основном, конечно, этот сектор действительно хороший. Вот. А если двухэтажный дом, а на первом этаже там душевая кабина, а на втором кабинет, то можно его задействовать. Кабинет можно, конечно, да. Вот. Какие можно активизации? Ну, любые активизации по цемене, фэн-шу и какие угодно активизации на два часа, которые бывают. У нас целый пакет есть активизации, которые мы предлагаем, можете его приобрести, он стоит не очень дорого, то есть прям буквально совсем недорого, да, то есть доступная цена совершенно, вот, Но активизации эти работают и можете их использовать. Татьяна, вы говорили, что энергии, как вода, проникают и смешиваются. Если есть ли благоприятные и неблагоприятные сектора разделяют одну комнату, как быть? Ширма? Нет, Наталья. Здесь другое правило. У нас в одной комнате всего одна комбинация звезд. Здесь не бывает такого, что и одна звезда прилетела, и другая прилетела, еще пятая прилетела. Даже если комната занимает полдома, да, то есть всю стену, стену полдома, то там будет всего одна звезда. Поэтому здесь нужно просто знать, как они распределяются, эти звезды. То есть здесь свое правило. Приходите к нам на курс Феншуй, на летящие звезды, мы там этим занимаемся. То есть правило такое: одна комната одна звезда, да, то есть, соответственно, одна, один сектор получается. Вот. Поэтому в ванная комната тоже не считается. Ну, в ванной комнате вы не, жив, вы не живете в ванной комнате, поэтому, вообще, можно не, не оценивать, какая там звезда при, прилетела. Плохая, если, то как бы вы защищ, защищены, да? а если хороший, то вы не используете, не сможете использовать эту звезду. Поэтому, какая разница, что у нас там в ванной комнате? Вот, поэтому не обращайте внимание в самом начале вот этого вот этого нашего сегодняшней вот этой встречи я говорила какие нам комнаты и какие места мы оцениваем все остальное забудьте в однокомнатной квартире то же самое в однокомнатной квартире у нас есть ванны туалеты и кухни да, с коридорами и с комнатой, поэтому там тоже в однокомнатной квартире одна звезда в комнате. Другое дело, что мы в этой комнате можем, опять же, тогда уже по-малому тайчи что-то распределить, да, найти, посмотреть, где у нас место какое для кровати, где для рабочего стола у нас какое место и какие там звезды, и какая дверь в каком секторе в эту комнату, да, потому что мы там много времени проводим. И вот тогда мы оцениваем в том числе и входную дверь в комнату. Вот, но все равно у нас есть распределение звезд и все равно одно помещение, одна звезда в любом случае. Да? Это такое правило. Но с точки зрения работы, да, вот здесь картина Василия Перова. Вот, я, честно говоря, долго думала, да, включать ли вот эти вот картины, какие-то художественные произведения вообще в презентации. Но поскольку у нас все-таки образовательный проект, у нас школа да я думаю что это будет не лишним как то я так себя успокоила <laughs> и вот решила рассказать в квартире живем меньше года влияние квартиры такое сильное как если бы жили давно но в любом случае она начинает на вас влиять да, раз вы живете больше года конечно есть влияние однозначно если в комнате годовая пятерка, то там тоже можно стол ставить в восточном секторе по малому тайчи ну а куда вам деваться если в комнате у вас пятерка и однокомнатная квартира вот. Конечно, надо находить место для стола, только не, не, не, чтобы не, не совпадала и пятерка в комнате, еще и в пятерку вы поставите стол по месту, да? то есть тогда нужно просто искать место для стола. Вот, Лидия, спасибо за поддержку. И так вот, картина Василия Перова, да, вот она связана именно с работой. Видите, как здесь дети просто реально трудятся очень очень тяжело. И интересно, сама вообще история создания этой, этой картины. Когда уже была написана, практически написана вся картина, не хватало только вот этого центрального персонажа, и Василий Перов искал как раз, очень много смотрел, ходил по улицам, смотрел типаж вот этого мальчика, которого он хотел написать на картине. И он увидел однажды, что идут к монастырю мама с сыном, и он увидел вот этого мальчика и... Ну, как-то он ему ну, понял, что это вот этот вот, именно мальчик нужен ему на картину. И он стал уговаривать маму, чтобы она разрешила написать его вот этот портрет на этой картине. Она не соглашалась, она сказала, что это вообще грех. И нет, нет, нет. И почему она не соглашалась? Потому что она сказала, что если писать на картинах людей, то они умирают. Это, в общем-то, и грешно, и как бы и рисковать она не хочет, потому что у нее предыдущие дети умерли. И она не хочет, у нее остался вот единственный сын и она ну, как бы не соглашается, но Василий Пирог был настойчив, он ее сказал, что я уже написал картину, пойдемте, я вам покажу, он привел ее в мастерскую, она действительно увидела эту картину, и как бы, то есть она успокоилась морально и разрешила ему позировать этому мальчику, мальчика звали тоже Василий, Вася. И она разрешила, в общем-то, сыну позировать. И картина была написана, и, конечно, она потрясла воображение нашего Третьякова, да, то есть Петра Михайловича Третьякова, и он ее купил, эту картину. И прошло несколько лет, и на пороге, опять же, художника, в этой его мастерской появилась эта женщина, и она сказала, что Вася на самом деле умер, то есть умер. Она пришла просто об этом сообщить и хотела купить эту картину. Она говорит, я копила несколько лет деньги для того, чтобы купить у вас эту картину, где нарисован мой мальчик. Ну, Василий сказал, Василий, художник сказал, да, что она уже, ему не принадлежит эта картина, и она принадлежит другому человеку. Она спросила, можно ли ее увидеть. И тогда он ее отвел в Третьяковскую галерею. Ну, тогда еще, наверное, не было Третьяковской галереи, он как раз отвел ее к Третьякову. И нет, она уже была Третьяковской галерея, да, то есть он отвел ее к Третьякову, они пришли в зал, где висела эта картина на стене, она упала на колени, и художник с владельцем этой галереи ушли, чтобы оставить мать одну, и она молилась, да, то есть вот, когда они там поговорили, уже какие-то дела обсудили, они вернулись в этот зал, мать все еще стояла на коленях перед этой картиной. И э, художник сказал, что я напишу вам этот портрет. Вот. И он действительно выполнил свое обещание, написал портрет Васи и отвез его этой женщине. То есть вот такая история печальная, но вот э, то, что есть, то есть, это были. Поэтому... Не переутомляйтесь, не забывайте, что нужно отдыхать, как бы, день, деньгами, да, творчество творчеством, работа работой, но о себе тоже надо думать. Поэтому вот нам такое напоминание о том, что нужно все балансировать, все держать в балансе. Вот. Ну, я надеюсь, что это вас не сильно расстроило, потому что я как-то ну, стараюсь выбирать не очень такие шокирующие картины, но, тем не менее, бывает такое. Ну, это художники, это великие художники, это то, что можно увидеть. Да, спасибо вам тоже, Инесса, за поддержку. И переходим на следующий мы э, сектор нашего дома. Это Юго-Восток. На Юго-Востоке у нас неблагоприятные энергии весь год то есть там пятерка годовая, а пятерка, помните, я говорила, что это императорская звезда-император, и император, в общем-то, нам сейчас ничего хорошего не сулит. И поскольку пришла месячная девятка, а девятка – это огненная звезда, а звезда пятерка – это земляная звезда, то есть девятка будет усиливать вот эти вот негативные качества. И здесь может, если человек у нас спит, например, в юго-восточной комнате, если человек работает в юго-восточной комнате, если на юго-востоке находится входная дверь или кухня, то может быть обострение хронических заболеваний, особенно если у нас на кухне, в юго-восточной кухне, еще и в юго-восточном секторе стоит плита, то точно ее надо закрыть. Точно ее надо закрыть и начать готовить, либо там вот, как у нас студенты пишут, либо у дочери, да, то есть либо заказывать еду где-то, либо просто вот использовать какие-то печки переносные, такие, потому что свечить печку мы можем даже на окно поставить, да, или там мультиварку какую-то на окно поставить и, в общем-то, еду готовить там. То есть нужны вот такие вот вещи дежурные, как бы запасные. И здесь, в общем-то, кроме обострения хронических таких заболеваний, могут быть еще какие-то просто заболевания прийти, могут быть юридические проблемы из-за неумелого управления финансами, потому что пятерка – это тоже финансы. Она любит деньги, она любит деньги отбирать. И, соответственно, девятка еще усилит вот это вот направление, да, то есть вот это ее желание. Поэтому с финансами очень быть аккуратным, особенно у кого входная дверь в дом, в квартиру, либо в дом находится в юго-восточном секторе, в этом месяце, то есть никаких рискованных проектов, ни у кого в долг не берем, деньги не кладем на депозиты, ни в какие авантюрные там, ну, какие-то схемы не, не входим, и даже если у вас какие-то есть предложения на эту тему, то есть надо просто взять время на то, чтобы оценить их внимательно и деньги внести уже как, как в другой месяц да то есть немножко подождать поэтому не рискуем деньгами еще раз даже не берем деньги потому что вы не сможете тогда их отдать вернуть спокойно В общем, аккуратно с финансами кухня на юго-востоке там плита на севере не готовить Ну, лора если плита на севере это уже легче да это уже легче вот. ну что делать вы что не будете у нас целый год там будет пятерка но в этом месяце особенно нужно быть внимательным и здесь может быть эмоциональная нестабильность, то есть какое-то депрессивное состояние может возникнуть, да? то есть будет вот как-то грустно вообще сектор неблагоприятный целый год что мы здесь делаем для нейтрализации то есть мы конечно не рекомендуем использовать эту комнату весь год но бывают у нас такие ситуации когда мы не можем не использовать эту комнату да? там например некуда переехать например, на второй спальне нет однокомнатная квартира вот, и кухня не позволяет например на кухне спать да? то есть она маленького размера то есть такая ситуация может быть поэтому Кровать тогда отодвигаем из юго-восточной комнаты, юго-ну, то есть с юго-восточного сектора, этой юго восточной комнаты. Если передвинуть, опять же, настолько мало места, что передвинуть некуда, то есть не сдвинешь никуда, нужно отодвинуть от стены хотя бы на полметра. То есть тогда таким образом нужно пойти. Отодвинуть от стены на полметра. Убрать все предметы из комнаты красного цвета и треугольной формы. Не делаем там активизации особенно критично в этом месяце. Не играем в азартные игры, не даем в долг, и, конечно, мы пост должны поставить там защитное средство: соль, вода, монеты. Сейчас я расскажу, как его делать. Либо повесить музы музыку ветра с шести металлическими трубочками на э, дверь комнаты, если у вас дверь или в квартиру, либо в комнату находится в юго-восточном секторе либо колокольчик либо музыку ветра либо колокольчик ну кому что больше нравится по звуку выбираем по звуку чтобы у вас вот этот звук не раздражал и можем поставить там тоже много металлических предметов даже гирю целую да то есть прям вот можно купить гирю поставить ее, принести потому что здесь вот большой металл он нужен вот сейчас я почитаю ваши вопросы Приятно послушать в искусстве на тренинге фэн шуй Спасибо. Так, это я ответила. Может быть, что часть комнаты в одном секторе, часть в другом. Ну, не может, да, как я уже говорила, так не может быть. У нас правило одна звезда, одна комната, одна звезда. Вот так. Звезда занимает все пространство комнаты. Если на входную дверь прилетела годовая пятерка, активизации, не делаем вам все в доме весь год? Нет, мы просто на дверь тогда вешаем либо музыку ветра, либо колокольчик. А в секторах, которые пригодны в доме, в секторах, которые пригодны у нас для активизации, делаем активизации. То есть у нас только один сектор поражен, получается, входной двери. Но он поражен так, что мы дверью всегда пользуемся. Да? Но на всю комнату, на всю квартиру, вернее, сектора мы можем использовать для активизации в том числе. Итак, как мы делаем вот это, вот это средство защитная, соль, вода, монеты? Мы берем минимум литровую банку, минимум литровую банку. она должна быть стеклянной, прозрачной, но ну, чаще всего так делают, потому что в общем-то недорого это все да, купить, такую банку литровую. Засыпаем килограмм соли, такой не мелкой, а прям вот крупной соли, да, то есть килограмм. Она помещается, вот этот килограмм в эту банку помещается. Заливаем эту соль водой, так, чтобы вода закрывала, ну, где-то на сантиметр, наверное, от высоты соли, закрывала соль полностью. И эту банку ставим на круглую белую тарелочку, без каких-то рисунков, без ничего, то есть самую простецкую, которых тоже сейчас много-много магазинов продают. Вот, ставим ее, значит, на эту тарелочку и вокруг раскладываем э, монеты. Должны быть 6 желтых, 1 белая монета. 6 желтых, 1 белая монета. Монеты могут быть любого достоинства любой там не знаю даже могут быть китайские вот эти вот монетки которые продают в магазинах фэн шуйских то есть символические эти монетки вот ну то есть если вы находитесь где-то в другой стране то есть у вас свои там какие-то монетки свои своего цвета да то есть любые даже вот вплоть до того что вот эти китайские годятся которые условные скажем так да монеты вот и э, вот это все вот эту конструкцию мы держим на высоте примерно от, полу, от полутора метра до метра от пола, можете поставить это на видное место, можете поставить куда-то спрятать, да, то есть это не важно. Не ставьте только в шкафы, потому что просто испортится мебель. Вот. И почему мы ставим именно тарелочку? Для того чтобы мебель не испортилась. Потому что вода начнет испаряться, начнется нарост такой быть на самой банке, такая вот сталактит такой получится, или сталагмит, который вверх растет. Вот, и э, эта соль, она же имеет какие-то грани, да, то есть она очень острая, и она может испортить вам мебель. Вот, поэтому здесь мы вот такую конструкцию сооружаем и держим ее целый год на Юго-Востоке. То есть она у вас должна была стоять, эта конструкция еще с самого начала года, но если вот кто не знал, значит, можете сделать ее и сейчас. И до конца года вот эта вот э, соль, вода, монеты, вот это средство у вас стоит в качестве корректора в этой комнате юго-восточной. Неважно, это комната или у вас это кухня юго-восточная, да, то есть поставьте там. Если у вас входная дверь, как я уже сказала, либо музыку ветром мы вешаем, либо колокольчик. Колокольчик, конечно, по звуку вот лучше валдайский, потому что они такие музыкальные, очень не очень приятно звучат, и они тоже разного бывают э, тона, поэтому подберите себе то, что вам нравится, что, главное, чтобы вас это, этот звук не раздражал, иначе просто не сможете да, им пользоваться, потому что дверь часто открываем и то же самое то есть если у вас даже в комнату дверь на юго-востоке тоже на эту комнату на эту дверь в комнату повесьте также на ручку колокольчик чтобы у вас ну, защитить себя от этой негативной энергии то есть здесь нужен металл нам, хороший металл нужен для того чтобы защититься от пятерки вот рано переехала дверь на юго-востоке спальня на севере защищаюсь как могу и если там в кухне уже стоит соль, вода, монеты, нейтрализует, конечно, конечно, если уже стоит, то не надо вторую ставить, да, добавлять ничего не надо. Если на входную дверь прилетела пятерка, активизация не делает. а, это я уже ответила, да, это я уже ответила. На пол можно поставить, да, можно поставить. Если между комнатами нет дверей, то энергии звезд смешиваются. Если повесить в проеме шторы, то это поможет разделить энергии? Нет надежды. Это тогда у вас будут смешанные энергии. Тогда нужно понимать, какая там звезда будет. Да? Понимать. Вот. Как часто обновлять соль, вода, монеты? Просто воду доливать. Не надо там соль менять. Просто вы доливаете воду, если вы год, конечно, она стоит у вас эта конструкция, то, конечно, вода испаряется, да, вместе с солью. Но год надо, чтобы она стояла, просто воду доливаете и все, собственно, больше никаких манипуляций делать не стоит. А куда монеты потом девать после использования? А мы всю эту конструкцию после использования через год просто берем в пакет, кладем вместе с тарелкой, выкидываем и ставим новую конструкцию в новый сектор. То есть вот таким образом. Потому что когда у вас ну, по моему как бы наблюдению да я же тоже это делаю вот по моему наблюдению монеты все равно начинают ржаветь вот и поэтому их потом использовать и даже трогать их нельзя потому что они впитывают вот эту негативную энергию это же защитное средство Мы монеты раскладываем не для того чтобы они деньги накапливали нам а это как защитное средство поэтому они будут нас защищать соответственно они будут эту негативную энергию собирать Поэтому мы берем варежки или перчатки какие-то, эту конструкцию переставляем в пакет, завязываем и в мусорку, выкидываем. Вот таким образом. То есть не трогаем даже банку потом. А колокольчик и соль, вода, монет одновременно можно? Можно. Чем больше металла, тем лучше. Можно. Да. Так, ну, я, кажется, на все вопросы ответила, теперь хочу вам рассказать еще и об этой картине, да, то есть это картина Эдварда Мунка, называется Крик, на самом деле она считается самой популярной картиной после "Джаконды". вот, поэтому, хотя она написана, видите, то есть как бы почти современники мы, да, то есть написано намного позже, да, да. И... Авторских четыре таких работы, ну, с какими-то деталями, да, вот, четыре работы вот этой картины «Крик», и здесь такое тоже, вот, как мы говорим, пятерка, да, то есть пятерка, она требует много чего от людей и забирает эмоции, забирает и деньги, и здоровье, поэтому здесь, в общем-то, вот эта картина, она тоже, мне кажется, соответствует очень энергии этого сектора и Поэтому я сюда ее поместила. Да? Вот. Но, опять же, вот эта картина, несмотря на ее простоту, фактически, несмотря на простоту, она, в общем-то, и на то, что даже автор написал четыре таких картины, которые также называются, эта картина была продана с аукциона за 120 миллионов долларов. Это очень круто, на самом деле. Вот. И по своей сути, да, опять же, Самая узнаваемая картина после Джаконды, это тоже о чем-то говорит. Поэтому, если вы не знали еще эту картину, запомните ее и вольетесь вот в эту, как бы, <соргали> знатоков искусства, да, то есть в эту плеяду, вот слово подобрала, в эту плеяду знатоков искусства, да? то есть вот эта картина очень-очень знаменитая. Это же не экологично выбрасывать. Почему? А там же только вода и соль. Больше ничего там нет. Наталья, почему не экологично выбрасывать? Вода и соль. Трогать руками не нужно, поэтому что с ней делать еще? Да. Так, следующий сектор. Знала, но почему такое покупают? Ничего позитивного. А смыслы ради смыслов. Покупают ради смыслов. Не ради того, что здесь что-то написано, а ради смыслов каких-то, да, потому что даже вот это вот. Эта эмоция, она значит очень много для людей, и может быть не надо себя так доводить до этого, да, то что-то более значимое увидеть в этой картине и в жизни тоже, поэтому ради смысла покупают. Следующий сектор, который тоже не считается позитивным, и как видите, у нас месячная пятерка это тоже та же звезда, та же пятерка, о которой мы сейчас говорили, только она месячная прилетела у нас в южный сектор. И поскольку она в южном секторе тоже э, поддержана, скажем так, сектором, да, но здесь что, э, интересно, что у нас годовая единица там. То есть здесь есть конфликт некий, и э, единица будет проявлять, э, она и так-то находится в огненном секторе, да, то есть она... Э, водная звезда, и единица, в общем-то, будет ослабляться и проявлять свои негативные качества, потому что она уж очень в таком неблагоприятном окружении находится. То есть здесь риск болезни почек, отеки, риск венерических заболеваний, поэтому осторожно, лето началось, друзья, осторожнее всем. Да? А, могут быть отравления, могут быть потери денег и проблемы на транспорте. То есть кто едет на машине, кто водит машину, аккуратней на дорогах. Вот, вот такие вот э, неприятности у нас могут возникнуть, сектор на самом деле неблагоприятный, да, южный сектор в этом месяце, и такие неприятности у нас э, мы будем, конечно, корректировать, да, то есть мы будем, естественно, защищаться об, о, от, от этого сектора, от, вернее, в этом секторе от негативной этой звезды, ну и, конечно же, мы что говорим, что беременным, конечно, категорически спать в этой комнате нельзя в этом месяце, в месяц лошади, потому что единица, ну, кроме венерических заболеваний, да, если уже есть беременность, может быть, не об этом идет, не будет идти речь не о венерических заболеваниях, а о прерывании беременности, особенно на ранних стадиях. Поэтому беременным хоть на кухне спите, хоть там на, в коридоре на матрасах на каких-то надувных, но, ну, в общем категорически не в южном секторе, не, не в южной комнате, не в южной спальне. Вот. Поскольку есть риск отравлений, то, конечно, нужно употреблять в пищу только качественные продукты. Поэтому проверяйте сроки годности. Опять же, поскольку есть риск потери денег, то не берем в долг, никакие кредиты не берем, никому в долг не даем. Устанавливаем лимиты на расходы, строго придерживаемся своей вот этой сметы расходов. Ну и, конечно же, опять же, соблюдаем правила дорожного движения, о чем я уже говорила. И в качестве корректора устанавливаем в южном секторе на этот месяц соляное средство. Либо много-много металлических предметов. Много-много металлических предметов. Вот Вера пишет, что дверь там. То есть аккуратно-аккуратно с деньгами, опять же, с финансами. То есть все внимание финансам, аккуратно с ними. Вот. Ну и поскольку, опять же, у нас тут единица водная звезда, да, и как бы со стихией воды у нас проблемы на йоге, то вот это вот... Картина Ивазовского «Девятый вал», написанная в 1850 году. Это совершенно гениальная картина. Я была в Феодосии, в его доме. Поразительно, действительно. Как он описывает море, это, это поразительно. Никто так, наверное, не может. Ну и всегда возникал вопрос, почему он не моряк, как он мог вообще стихию эту чувствовать и написать да, такие картины, вот, описать это море. Так вот, почему «Девятый вал» на самом деле... Как бы по десятибальной шкале шторм, да, он десятый, это самый большой, э, самая большая э, стихия, э, самая страшная стихия, ну вот э, есть э, у, у каких-то народов именно 9-й они волны боятся, моряки, и Айвазовский написал эту картину, э, на самом деле в 1846 году, то есть за четыре года до написания этой картины, он сам пережил вот такую вот страшную бурю э, на море, и оказался во власти стихии, то есть эти эмоции на самом деле были для него очень близки, поэтому он это это море понимал. Да, поэтому и писала вот эти картины. Ну, конечно, гениальность его заключается не в том, что он понимал море, да, моряки, наверное, тоже понимают море, но его гениальность заключается в том, что он может передать с помощью света и цвета вот это все на картине. И, конечно, он передает, несмотря на то, что картина называется «Девятый вал", и мы понимаем, о чем это, да, что это прям страшная волна, девятая будет, но мы видим все равно позитив, да, потому что здесь есть... Солнце, здесь есть вот эти лучи, которые отбрасывает это солнце на море, вот эти вот люди после крушения, они все равно, у них есть надежда, и все равно мы видим, что эта картина достаточно позитивная, да? то есть в таком вот цвете она, конечно, достаточно позитивная. Наталья пишет, лечу на юг, тур не отменить уже, как защитить себя, СОС. Я тоже лечу на юг. Да, я тоже лечу на юг, но я уже сказала, если у вас уже ничего не отменить, значит, вы просто выбираете благоприятное время выхода из дома. Вот это важно, вот это важно. Вот. Юго-запад, следующий сектор юго-западный. У нас здесь годовая тройка, месячная семерка. Что нам это дает? Обычно тройка у нас негативная звезда такая, ну, такая конкурентная звезда очень активная, да, то есть она приносит какие-то быстрые деньги, также может отобрать, в общем-то люди люди начинают э, активничать, могут ошибок натворить каких-то, да? и здесь в общем-то тоже у нас этот сектор не позитивный, потому что семерка тоже не позитивно эта звезда. И мы можем здесь потерять деньги, если вы используете активно этот сектор. Ну, что значит используете активно? Опять же, если вы там спите, работаете, готовите, да то есть входная дверь там у нас в этом секторе юго-западном, тогда в этом месяце есть риск потери денег из-за краж, то есть вас могут просто ограбить. Ограбить могут быть не только вот как бы на улице с дубинкой, да, подойти, отобрать кошелек, хотя это тоже возможно, но могут, например, ограбить какие-то предложения, например, будут, что вот давай, я что-то сделаю мне, я тебе заплачу, и не заплатить, например, то есть в таком формате тоже может быть могут быть ссоры травмы опять же проблемы с законом болезни печени болезни жкт могут быть То есть негативный сектор такой вот ну не, скажем не совсем уж прямо негативный но не позитивный да? не позитивный вот. и конечно нужно проверять документы перед подписанием каких-то кон контрактов вообще все что подписываете нужно читать до конца до последней буквы мелким шрифтом то есть все критично оцен... все предложения критично оценивайте то есть можете привлекать даже экспертов каких-то для, для оценки особенно которые касаются денег да? соответственно не рассказывайте никому о своих планах длительного отсутствия вот как например на юг полетела да вот поэтому Пользуйтесь, опять же, острыми предметами с осторожностью, потому что есть риск ранения острыми предметами. И не ешьте острую жирную пищу. То есть это тоже нужно следить за питанием, потому что здесь есть риск вот, болезни живота. Да? Ну и в качестве корректора используем соленую воду, здесь не нужно соль, вода, монеты, здесь мы просто наливаем какую-то небольшую емкость с водой, посыпаем туда немного соли, даже ложку соли или там две ложки соли максимум, то есть надо, чтобы она растворилась, то есть это должна быть просто соленая вода. И можно поставить еще веточки бамбука, то есть 3-4 веточки бамбука в воде, которые у нас как и украшением являются, сейчас они очень красивые, такие завитые продаются, да? и можно их вырастить, эти веточки бамбука, там они очень быстро, бамбук очень быстро растет. То есть вот нам здесь нужна такая соленая вода и веточки бамбука для коррекции этого сектора. То есть такого вот ужасно страшного чего-то нет, но, опять же, просто нужно быть внимательным, когда вы едете, опять же, в поездке, то есть кошелечек держите при себе, никому там не доверяйте вещи свои, не говорите, что вот посмотрите там с моими вещами а я там пойду куда-то будьте внимательными с деньгами потому что риск обмана риск грабежа краж мошенничество может быть и конечно же не, в транспорте да не ни, ни, ни с кем не соглашайтесь играть вот там ни на деньги не на что-то как вот кар картина караваджо шулера да, он знал толк в этом деле потому что он сам был таким товарищем которого за убийство человека выгнали из Рима, и он очень 20 лет жил в другом городе, хотя Рим очень любил, всегда мечтал о нем вернуться, раскаивался, но тем не менее это, в общем-то, был грешник, да, и то есть он был пьяниц, дебошир, и вот дело закончилось убийством. Ну, это был такой неординарный случай, в общем-то, мы знаем Ромео и Джульетта тоже там, да, были дуэли всякие какие-то там, за честь или не за честь, за что-то, ну, в общем, же у нас вот такой был мужчина, который прославился как художник, но нравится право был Буйного, да, то есть он писал картину вот эту, зная тему, <смех> зная тему хорошо, вот, картину можно повесить с изображением бамбука, лучше, конечно, чтобы это было, картины тоже работают, да, но лучше работает, конечно, сам вот цветок, да, сам физический объект работает лучше, то есть сам, само, само вещество, скажем так, вот. Время выхода хорошее, а вот вылета нет. Ну, время выхода из дома нужно брать хорошее, да, то есть хорошее, вот именно не, не чтобы вы вылетали, а вот время хорошее выхода из дома. Вы начинаете путешествие с первого выхода из дома, как только из двери выходите. Дверь на юго в юго-западном секторе, вход с запада. Можно корректировать красным ковриком ухода. Мы смотрим на, на сектор. В какую сторону дверь открывается, нам не важно. То есть смотрим на дверь в каком секторе дома находится дверь вот это и оцениваем поэтому если у вас на юго-западе тогда нам соленая вода и бамбук нужен то есть прямо в этом секторе и ставьте рядом с дверью где-нибудь вот так ну я вроде на все вопросы поотвечала по юго-западному сектору до да? двигаемся дальше. западный сектор тоже очень хороший сектор тоже очень хороший сектор несмотря на то что здесь тройка у нас месячная она не позитивная звезда как мы уже знаем да но здесь восьмерка годовая и вот эта комбинация как раз тоже дает нам хату дерева и приносит увеличение как бы, усиливает стихию вот это вот восьмерки стихию дерева и здесь можем ожидать увеличения богатства то есть но э, могут быть из-за денег ссоры с друзьями. Поэтому по мелочи, ну, то есть не раздувайте из каких-то мелочных претензий своих или к себе, да, какие-то вот большие скандалы. Нехорошо будет. Вот, поэтому здесь у нас могут быть, опять же, риски потери денег вот из-за этих ссор, из-за скандалов таких, да. Можно вообще партнерство потерять, поэтому не доводите до этого, нужно этот месяц пережить. И могут быть травмы у детей тоже самое. Тройка, тройка с восьмеркой, они могут принести травмы детям. Поэтому тоже быть аккуратно, если у вас там ребенок, например, детская комната на западе, или ребенок, подросток спит. Ну, то есть для взрослых это не работает, а вот для детей работает. Вот, поэтому, если переживаете, отселите тогда, куда-то пере, пере, пере, переселите спать в другое место ребенка, а взрослым, в общем-то, нормально ну, то есть не, здесь не нужно принимать импульсивных решений. Соответственно, повышенное внимание именно к финансовой стороне вопроса, потому что можно заработать, можно потерять, да? то есть тройка дает вот такие вот энергии. Можно быстро заработать, но надо быстро это дело свернуть. Если вы как-то курс сорвали, да, тогда надо закрыть эту тему и второй раз не пробовать. Вот, поэтому нужно быть аккуратным. Оказывать поддержку детям, особенно мальчикам. Отдыхать можно в этом секторе, то есть больше времени проводите, потому что сектор хороший на самом деле для финансов. Чаще включайте свет в этом секторе для того, чтобы активизировать эти энергии. Ну и в качестве корректора в этом секторе зажигайте свечи или используйте предметы красного цвета и треугольной формы. То есть здесь вот как раз это хорошо. Ну и опять же, поскольку у нас основная тема, это вот ссоры здесь, деньги на почве денег, да, и ссоры с друзьями могут быть, в общем-то, я вспомнила сразу убийство Юлии Цезаря, да, то есть он получил 23 ножевых ранения в 44-м году до нашей эры, все мы это знаем в истории, что он был в Сенате убит, хотя очень доверял, и вообще его программа вот этого как сенатора, да, то есть была очень доверительной, скажем так, да? вот он очень доверял друзьям, и вот в эту программу в него входили вот именно не такие жесткие меры, а именно лояльность такая была к своим близким, вот, и это обернулось, конечно, трагедией для него, это, можно сказать, лишило его жизни, потому что последние его слова, как говорят по легенде, ну, тут есть спорные вопросы, но, как говорят по легенде, там он сказал, и ты Брут, да, то есть Брут был его друг, другом, вот. В общем-то, вот такая вот картина есть. Причем это, эта тема не новая, да, я, видите, в 1415 году даже вот эта картина была написана, наверняка были и раньше работы какие-то, посвященные этой теме. То есть эта тема волнует всегда, тема верности, тема ответственности за дружбу, тема как бы, предания, пред, ну, предательства, да, предательства любви в том числе вот она людей, конечно, волнует, это вечная тема, вот. поэтому много-много у нас есть работ, посвященных этой теме, ну, в том числе, вот, убийство Юлии Цезаря тоже не один а, а, Аполлона Диджавани написал, да, то есть много-много разных картин, но вот эта вот картина, она, как бы, мне понравилась, я ее решила сюда поставить, потому, ставить, потому что она такая яркая, вот, работа, ранняя, скажем так, работа, уже старинная, да, и очень яркая, вот. Ну и, собственно, мы с вами закончили. Всем ли все понятно по коррекциям? Какие у нас хорошие сектора в этом месяце? Напишите, пожалуйста, которые нам нужно активно использовать в нашем доме. Какие сектора? Напишите, пожалуйста, если помните. Так, восток, северо-восток и запад. Совершенно верно. Восток, северо-восток и запад. Вот эти сектора держите в голове. И э, если даже еще раз у вас нет там каких-то важных секторов, просто ставьте туда кресло, читайте книгу, работайте с ноутбуком, киношки можно посмотреть хорошие, да, или там что-то на YouTube ролики какие-то найти. То есть проводите там больше времени для того, чтобы насладиться этими позитивными энергиями. Солила, э, Надежда пишет, соляная лампа оранжевого цвета подходит в качестве корректора. Она треугольная, красноватый можно, ну попробуйте, да, можно свечи просто зажигать, можно просто свечи зажигать. Прошу прощения за глупый возможно... возможно, вопрос, получается, что если у меня есть коридор, кухня, две комнаты, туалет, у меня только пять секторов, ну да, вполне возможно, да, конечно. Угу. Вот, причем еще раз говорю, туалет не нужно оценивать, да, и коридор тоже нам не нужен, нужны нам всего э, три места, входная дверь, кухня, спальня, вот. У меня картина вышитая из бамбуками, я хотела узнать, подойдет ли она для защиты от семерки. Ну, Надя, да, но ну, я уже ответила, что лучше, конечно, живые, живой бамбук в живой воде, да, то есть ну, имеется в виду в вазе с водой, то есть вот это всегда работает лучше, чем картины. Хотя картины уже, бывает такое, что ну невозможно какой-то корректор придумать, да, то есть не помещается ли еще по какой-то причине, тогда уже картину мы вешаем. Но работает всегда сначала лучше э, какие-то живые вещества и живые какие-то предметы, которые бамбук реально растет. Угу. Так. Повторите, пожалуйста, защиту, соль, вода, монеты, Валентина. Хорошо, то есть мы берем, чтобы сделать защиту, соль, вода, монеты, мы берем литровую банку, засыпаем туда килограмм крупной соли заливаем эту соль водой так чтобы прямо полностью она была залита и даже воду было видно да, что это вот не просто соль растворилась а воду видимый вот и ставим эту банку с водой соленой ну солью с водой да, ставим на круглую белую тарелку и вокруг этой банки по тарелке не с одной стороны кладем монеты а прям вокруг чтобы они круг создавали эти монетки то есть мы кладем 6 желтых монет и одну белую и всю эту конструкцию ставим куда-то ну, где-то лучше в идеале, конечно, от 50 сантиметров до метра на э, вот такой высоте от пола, чтобы она у нас стояла. Ну, куда-то, всегда найдем место, куда разместить. Э, вместо бамбука можно просто три зеленых ветки с листьями? Да, попробуйте, да. По-малому по тайчи все энергии в одной комнате. Ну, если у вас только одна комната, тогда нужно, да, разделить комнату по секторам вот так же на 8 секторов и использовать направление и корректировать только эту комнату конечно можно ли северо-восток активизировать разместив в нем 9 птиц или 9 лошадок Ой, это, это будет перебор это перебор не надо там столько что лучше работает от пятерки много металла или соль вода монеты классическая как бы классический предмет это соль вода монеты да, то есть его проще сделать. вот А если вы поставите какую-то гирю, то тоже будет неплохо. Тоже будет неплохо. Ну, ну металла нужно много. Надо понимать, да, что металла нужно много. Вот, то есть это прям реально гири должна быть какая-то. Там 16-килограммовая такая вот. Ульга. Ну, вы в качестве эксперимента можете посмотреть один, допустим, год так, другой год так. Посмотрите, как лучше работает. Но ну, вообще вот и тот и другой вариант годится. Как же мы делим квартиру на 9 равных квадратов? Полошу. Инга, мы квартиру так не делим, мы определяем, где какие направления и есть правило распределения звезд. Да? То есть мы тогда, еще раз, у нас правило такое, одна комната, одна звезда. Как распределять звезды, это мы учимся на другом курсе. Здесь мы даем рекомендации, просто вы можете по секторам посмотреть, вот просто по направлению посмотреть. Еще раз, если у вас, например, вы как направление можете вычислить? Встаете в центр квартиры с компасом и смотрите, где у вас северное направление, куда какая комната туда попадает, южная комната, соответственно, тоже понимаете, куда, что там попадает, вот, и... То есть определяем, опять же, нам важно, какая на дверь, в каком, в каком секторе у нас входная дверь, где у нас спальня где кухня. Все остальное можно игнорировать. Если в доме 8 секторов и нет одного бокового, то центральный сектор есть, гостиной. но мы никогда центр не рассматриваем почему-то, потому что туда не прилетает, ну, как бы туда прилетает звезда, но центр – это точка. Вот вы встали там да, для того, чтобы в центр квартиры, вы, чтобы измерить вот этот сектор, вот, вот это направление, вернее, да, чтобы определить сектор двери, например, или сектор спальни. Вот сектор это тот, центральный сектор – это точка фактически. То есть там мы ничего не делаем в центре, как правило. Мы прошли мимо куда-то, да, практически, поэтому мы не рассматриваем центральный сектор. Вы мои сектора одобрили на консультации, я в замешательстве в ленте, но если я одобрила ваши сектора на консультации, значит, вы вот так из нее и исходите, из, этой, из, из того, что мы с вами написали, да, так как гостиной много времени провожу. Угу. Значит, вы, опять же, вы в гостиной тогда, на гостиную наложите вот этот вот квадрат лошу, и в гостиной по-малому тайчи вы посмотрите, где у вас какие направления, какие сектора находятся, прям гостиную разделите, и выберите там хорошие сектора, да, вот в этих местах и находитесь в этом месяце. Вот, для, для годовой карты это тоже будет важно, да, то есть годовую тогда карту распределите в гостиной, если вы там много времени находитесь, тогда вам нужно по-малому тайчи в этой гостиной найти подходящие места. Угу. Вот, ну, я, кажется, на все вопросы ответила. Тогда бонус. Активизации по цимэнду нельзя. Завтра, 5 июня, в час свиньи, час свиньи у нас с 21 до 23 часов, на востоке у нас будет хорошая такая энергия, которая позволяет получить удачу или какой-то результат без наших усилий. Называется эта энергия, в цементе нельзя птица падать в гнездо. То есть что нужно делать для того, чтобы получить вот эту вот благоприятную энергию, и решить какие-то вопросы с минимальными усилиями или без усилий потому что результат без усилий вот это вот энергия дает можно загадывать желания там можно какие-то действия там делать можно планированием заниматься можно кому-то позвонить если у вас проблемы в отношениях или смс написать в общем-то все что вы хотите достичь можете делать завтра из вот этого сектора в час свиньи то есть нужно сесть в восточном секторе вашего дома спиной на восток и заниматься делами, которые соответствуют вашей задаче. Как я уже сказала, что если у вас нет никаких задач, таких плановых на этот день, можете просто помедитировать, какие-то желания загадать. Работает просто фантастика. Самая любимая активизация всех наших цимунистов, да, и вообще, кто практикует эти активизации, потому что действительно дает привлекает удачу без усилий. Вот, проверено сто раз. Понятно, как ее делать, эту активизацию? Если понятно, плюсики, пожалуйста, в чат поставьте. Телевизор смотреть можно, да. Так, понятно, отлично. Следующая активизация это – это активизации вот я забыл сказать да что 5 июня не подходит тем людям которые э, родились в год тигра но в принципе если мы здесь ничего такого особенно не делаем просто она для тигров может не сработать да? можете попробовать но может не сработать хотя есть отзывы у меня моих студентов которые говорят а у меня все равно работает да у меня все равно все получилось поэтому попробуйте и тигры в том числе но если вы вдруг решите, что не будете пробовать тигры, для тигров у нас другой день для активизации есть. 6. Ой, мая почему-то написано, это будет уже у нас 6 июня же. Да? Поэтому май написала зря. Значит, 6 июня не подходит тем, кто родился в год кролика, в час козы. На севере у нас будет структура зеленый дракон поворачивает голову. Нужно идти на север 30-40 минут, затем остановиться и загадать желание, которое связано с деньгами. Ну, с поиском работы. Это же тоже связано с деньгами, да? То есть какое-то желание материальное, ну, не в прямом смысле материальное, а связанное что-то с увеличением дохода, с увеличением статуса, может быть, с новой должностью. То есть вы идете 30-40 минут на север, потом там останавливаетесь и просто спокойненько стоите минут 10-15, да? то есть усваиваете эту энергию, расслабляетесь, можете уже ни о чем не думать, вот, и просто наслаждаетесь хорошей погодой, скажу так. Можно не обязательно это делать на улице, можно где-то до кафе дойти, например, в направлении севера, если где-то у вас есть кафе, просто сесть в кафе посидеть и вы будете уже э, вот эту энергию э, употреблять, скажем так, да. То есть здесь важно движение, то есть, вот ми минимум 30-40 минут вы должны идти в направлении севера. То есть, вот это важно. А уже сколько вы там постоите, ну, вы поймете, да, когда у вас все успокоилось, уже почувствовали, что надо уходить. Вот тогда и уходите. Да? Можно, ну, где-то 10-15 минут обычно вот так вот достаточно. Если в том направлении озера, Галина пишет. Э, Останавливаемся спиной, нет разницы куда. Да, можно, ну, как бы не, спиной там уже не важно куда. Если в том направлении озера, значит, ну, тогда рядышком нужно походить, но потом все равно остановиться. Может быть вдоль берега вот так походить, да? Вы пришли на север озеро вот походите вдоль берега, потом остановитесь. То есть вот так можно. Да, можно идти зигзагами, конечно, потому что мы же, если у нас север, например, там где-то дорога, пересекать дорогу надо, да, то мы же не будем перебегать между машинами, конечно, мы куда-то свернем, где-то там подальше у нас будет э, переход, мы даже по переходу перейдем, там ли дома будем обходить, и как-то, да, там мы же не, не будем сквозь стены проходить, вот, поэтому, конечно, мы идем, э, как нам? Удобно по городу там, или не по городу, но нам, наша точка прибытия, то есть точка финиша, она должна быть на севере от точки старта. Это важно. Ну, тут сложно, в общем-то, промахнуться, потому что угол нам нужен 45-градусный, да, то есть чем дальше уходишь, тем больше расстояние между этими осями, вот, поэтому промахнуться сложно. То есть вот таким образом мы делаем такую активизацию. До, до севера идти 5 минут, дальше болото, лора. Ну, значит, вы не можете использовать эту активизацию. Только так я могу сказать, потому что, ну, вы болото же не полезете. Вот. 5 июня в какой час? Сейчас найдем в какой час? Час свиньи. Вот. Есть ли еще какие-то вопросы по активизациям? Все поняли, как идти, да? То есть как гулять, как сидеть. То есть птица – это у нас стационарная активизация. Мы сидим просто в секторе, никуда ходить не надо. Вот, а дракон – мы идем. Сейчас угу. смотрим по своему времени. Можете посмотреть по своему времени, можете брать прям вот, вот эту двухчасовку. Как бы тут есть варианты. Ну и что ж, друзья, тогда я вам желаю хорошей погоды и хорошей, хорошего фэн-шуй на весь месяц лошади. Опять же, середина лета, такая замечательная картина Джозефа Мура. Вот, и мы, конечно, надеемся на хорошую погоду, потому что у нас в Москве, что-то нас погода не, не балует. Вот, поэтому хочется лета, хочется тепла, и я вам этого желаю. На сегодня это все. Благодарю вас, что были с нами, что проявляете интерес к этой теме китайской метафизики, к прогнозам. И, в общем-то, да, спасибо большое еще раз вам. Благодарю. Всем пока-пока.